то мы вот, несмотря на то, что вроде так благополучно в этих интерьерах, неудовлетворенные, мы искали все это время. Все время продумывали, смотрели, какое пространство нам больше подойдет для дальнейшего нашего развития. И, наконец, мы остановились. Есть в нашем городе Наверное, самый короткий переулок, я так подумал. Он настолько короткий, что если вы в споткнуться и так немножко вперед угрожая пропахать носом, когда ты выправишься, переулок закончится. Я... Я Не угадай. Этот переулок начинается на Литейном проспекте, а заканчивается на улице короленко Ну, что, короче. Это артиллерийский переулок. Правильно, Настоящие петербуржцы сразу становится видны. Станция метро Чернышевская, знаете? Да? Вы идете по Кирочной улице бодрым прогулочным шагом, даже не так, как солдатским шагом шел отец Федор в ущели. ущелье, до Таможенного переулка. Объясняю, Таможенный переулок выведет вас на Преображенскую площадь. Вы проходите мимо шедевра Стасова, оставляя его слева от себя. Вы можете идти прямо вот Облически вдоль по брусчатке. Пересекаете, и вы попадаете в устье улицы Короленко. Представляете? Проходите три минуты по улице Короленко, по правой стороне, идучий к Некрасу. И вот тут оказывается артиллерийский переулок. Дальше обращайте внимание на левую сторону. Пройдя 23 шага, вы увидите первый козырек. И если бы не диабет, я бы туда и пошел. Это грузинская кухня. Малдово и Молдво. вот так. Я чуть не зашел, но вспомнишь, что точно нельзя. И пошел дальше. Еще через семь шагов, еще один козырек и надпись, которая не может не согреть сердце настоящего мужчины и истинно либеральной женщины. Лоза Кубани. Между прочим, не такие уж плохие вина. Есть только действительно поставка с Кубани. Но нельзя сладкие вина. Писька равна как и сухие. Я прошел дальше. И вот дальше был третий козырек, где вообще ничего не висит. Но в окне над ним, над дурной латиницей, арт измерение. Z. По узкой лестничке вы подымаетесь. Три марша с половиной. Первое, что вы видите, это будет барная стойка. Там кофе продают. Никакого алкоголя. Потом еще раз, потом еще и гардероб. Потом и коридор. Белый-белый, двери черные. Там находятся места коммунального пользования. После чего перед вами открывается холл. С такой дугообразной тоже стойкой за которой, очевидно, мы увидим Артема, как нам кажется. И вход в театр. Ну, конечно, по сравнению с вот этой библиотекой, тем более каминным залом, это очень аскетично. Здесь такая пышная роскошь, мещанский уют, в основном в каминном зале. Ничего настоящего, но под. А там... Высота настоящая. Уважительная к человеку. Зая, когда ты туда придешь, тебе понравится там еще да? выше. Амфитеатром на подиумах стулья как раз человек на 80, сказал Артем, Я думаю, на 70, но за десятку не будем биться. Главное, добиться, чтобы он был полностью заполнен. Черный потолок. Там такая сферическая, не дуга. На ней висят, значит, софиты. Черный задник. Причем очень глубокий, может быть, это пространство. Он не так, как здесь, так отошел, уже затылком ударился Сам я. шел шел, шел, не дошел. Поставил стул, сел. И сразу хотелось рассказывать, сидя, как на телевизионных передачах. Вот. Пол черный. С выщербенными, как положено сценарному полу. Мы видели, как его убирала девушка, которая подумала, что это точно полутерно. Оказалось, менеджером, черт возьми, какой у нее секс. Дальше с ней занимался Артем. Я тестировал помещение. Помню, девушкам ему понравилось, потому что он подписал с ними договор. Вот. С 24 апреля, правильно? Мы все ждем вас там. Если вы едете по Литейному, ну, вдруг он такой блаш, от Маяковского проще, как вы понимаете, там чуть меньше остановки до Литейного, и, значит, литейного мосту, это первая остановка Мариинской больницы, вторая остановка это будет как раз Артметьер, куда мы потом ходим, а это следующее. вот, да. И значит там, либо вы идете и сворачиваете в Артемийский переулок, понятно? Значит, Либо вы обходитесь со стороны площади, такой зигзуг небольшой делают. Знаете, я бы сказал, что этого помещения, как, впрочем, и у этого, есть стиль. Единственное, там жарковато. Но мы надеемся на естественную вентиляцию. Вот, там есть стиль именно театра. Такого театра модерного. Я говорю, там аскетизм. Нет, нет, нет, нет. Там именно аскетизм. Ничего, что отвлекает. Я же подумал, что с языком в черном пространстве, у меня оно находится в белом. Но у меня нет белого, только джинсы. Да, да, это я, я потом, что вторая мысль была. лице, Рука, когда придется, значит, белую рубашку были белые манжеты и белый воротничок. Нет. Да, да. Ну, это уже такие, это уже семистепенные вещи. Значит, там. Да, да, да. да. доезжал до края с Да, там действительно высокий потолок, даже выше, чем здесь. Вот там вот ощущение вот этого пространства, ощущение воздуха, да, оно там присутствует. И то, что это амфитеатр, значит, вот всем все видно в результате. Слышимость великолепная. Кроме того, там стоят две колонки, не читая этим. Когда я те колонки увидел, я сразу вспомнил первую серию «Назад в будущее». Видели? Ну, включил напомню, его унесло. Вот Володя там обнаружил замечательный, как ни странно, китайский, но замечательный микрофон, которым будет просто звук доноситься до последнего самого вот угла слева или справа на последнем ряду. Вот, ну не знаю, вот мне почему мне вот это помещение нравится, я не спорю. Но вот то мне как-то вот, честно скажу легло на сердце. Мы надеемся вас там увидеть.